Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение. с вами Рэй, мы продолжаем играть в снэп от Marvel. Ну что, матч подбор соперников Надеюсь без приключений все у нас произойдет сегодня Уэлкер Welcome to hell, парнишка Я тебе так кратенько это скажу Так, после четвертого хода нельзя больше здесь разыгрывать карты, поэтому поехали Ага. Оу, черная пантера. Что, че, морду ему подкинуть или что? Ну, давай морду, наверное, подкинем. Сюда же. Че кто там? Лизард. Лизард а Лизард но постоянный эффект мы ему сможем убрать ведь, да? Или не, не можем убрать? Так, карта в руках каждого игрока, плюс один к стоимости, чу-чу-чу, давай так сделаем. Так, а это постоянный эффект? Да, это постоянный эффект, поэтому Сделаем вот так вот Космо поставил Так, дальше Что у нас там делает? При раскрытии удваивают силу этой карты Ну давай я так сделаю, наверное Удвоим силу карты Сколько будет? 8, да, получается? Ну и последний ход Что мы здесь можем сделать? Дума, наверное, я поставлю А, все, он сдался Он здесь сдался так, мне сказал подписчик один Рей, ты слишком сильно зависишь от Вонга в этой колоде И я не могу не согласиться, друзья мои Да, в этой колоде я сильно завишу от Вонга Но иногда бывает, что и без него выигрываем Так, дай-ка я заверу тут свои награды Ну куда это? Ну, ну, ну что ты? Ну кредиты-то мне дайте Где, мой кредит? Где мои кредитушки? Вот они 50 маленьких моих кредитов Так, ну тут какое-то улучшение, пока я не могу сделать его. Замечательно. Ну что, поехали дальше? Поехали дальше играть. Эх, какую-нибудь колоду хочется, ребята, новенькую, свеженькую создать. Ну вот не знаю какую. Есть у вас какие-нибудь планы по этому поводу? М -м? Если что, напишите мне в комментариях. Какой-то хочется такую, знаешь Чтобы в ней было все и для всего Давай сюда я, наверное, поставлю карнедж Седьмой ход Эффекты при раскрытии При раскрытии срабатывают дважды Давай так сделаем. Сломали. Ну что, вонга ставим, да? Белую тигрицу, получается, да, ставим. Ну, даже если он сожрет их всех. Если сожрет... Вот гоблин, да? А это постоянный фиг? А, нет, это при раскрытии, ребят Последний ход Он же 0 стоит? Нет, он 5 Хм. Сюда бесполезно что-то ставить уже, ребят Давай так, наверное, сделаем Так И так Заблокировать получится, если то будет хорошо Зря я вот это сделал, конечно А нет, не зря Не зря, друзья Всё прекрасно все прекрасно в данный момент получился у нас просто начали каждого угу. опускается на три уровня ё мое, не было нифига ребята не было и тут гамора ну гамора ладно вот не было как-нибудь как потом как потом сейчас пока не хочу А что за загрузка то идет Блин, неужели сейчас надо идти и обновлять игру? М Блин, не особо бы мне хотелось, конечно. Нет, пока, пока не надо обновлять, ребят. Пока все нормально. Но надо будет обязательно зайти и обновить. Угадай, кто вернулся. Нир. Если вы разыгрываете здесь карту, добавляет э, стража к вам в руку. Постоянные эффекты здесь удвоены. Что-то уж больно, какая-то у меня тут дорогостоящая колода выпала. Так, будет седьмой матч. О, ход седьмой. Ладно. Анжела, ангела можно убрать, Да. Давай так сделаем, наверное. Пускай он там набирает этих хламонов. Ай, Я так сделаю. Если он думает, что это хорошо, то, то я его обрадую. Это не очень хорошо. Что у нас там потом дум пойдет? Поехали Теперь дум. И последний ход, ребята Последний ход И что сделаем? Как мы сделаем в последнем ходе? Так, наверное, да? И... И вот так. А там посмотрим, что он будет делать. Ну все, задумался парень Ну давай, давай, давай, быстрее, соображай, парнишка Давай, быстрее, быстрее, давай Мне некогда на тебя любоваться Он, ребята, тупо решил сдаться Ну, точнее, даже не сдаться, <coughs> а тупо просто ушел Здесь никакого обрыва связи нету. Тогда победа за нами. Все ребята. Чистая победа. <говор> <говор> а, все-таки он здесь был, ребята, он там В конце пятюню дал мне Дал пятюню, ну, типа сказал, отличная была игра Благодарю тебя, Рэй Ти... Вот типа того <с> <говор> Так, а я хочу, знаешь сейчас зайти в коллекцию и посмотреть, какие у меня карты Какие у меня карты э -э -э Хотят прокачаться Кло, что ли, хочет? О, Кло может прокачаться, ребят. Хм. Да ультра редкой Кло прокачат. Ну, как-то такой себе, да? Давай Магнета. Лучше прокачаем. О, хранилище. Новый аватар, друзья мои. Кстати, аватарку, да, надо поменять. У меня это аватарка... Еще как мы только начали играть Я вот так, так и не менял, ребят Можно взять гоблин ну, давай гоблина возьмем ну, почему бы и нет Так, а вот где вы говорили Меняешь этот А вот, титула нет Чуть-чуть до ранга не хватает, да? Давай вот так вот Отлично Поехали Поехали, поехали По кочкам прыг, прыг По досочкам скок, скок Опять мне так повезло с картами О, еще и магниты выпал Ну ядрен матрен ну, ну. Ты посмотри, ребят просто халява блин, я не знаю, что делать давай подождем коллекционер Что ну, Давай вот так, наверное, поставим. Косма, пускай стоит. Что-то мне кажется, что здесь я сфейлюсь. М -м, уничтожить я, ну хотя почему не могу, могу. Если сюда поставлю, да? Если сюда поставлю. Так, он что -то там тоже выставляет. Пятый ход. Давай я так сделаю Просто интересно, что он будет делать Апокалипсис Так, ну и последний ход у нас Так Апокалипсиса я уничтожить не смогу Я могу только вот так вот сделать Хоп И все да И я там думал, он что-то там мутит А у него фигня полная Вообще бредятина получилась А у нас все получилось хорошо Все как надо, ребят У нас все четенько Как в аптечке Может быть даже лучше, чем в аптечке ну, шикарно, шикарно получилось Разыграли все, как по ноточкам Получилось Так, дай-ка я Морда, неужели? Неужели морда прокачаться решил? Ну, наконец-то, ёк-макарек Морда Эть, и капельку нам не хватает, чтобы получить Хранилище коллекционера Хотя... Блин, не было. Хочу, ребята, не было получить. Мне бы хотелось бы посмотреть, что там не хватает. Ну, не то, что никакие, какие у нее статы что она вообще делает. Ханах. <соторит> ханах, ев... красоты, театр. <соторит> Ты назвался бы хоть как-нибудь по-человечески. Ханах. Типа, иди, нах. Иди нахуй. ханах, блин. Давай так вот поставлю. Сделаем ему добор карт. Почему... А, с наименьшей... Все, я понял. Это, наим... Это самое наименьшее, что у него было, да? Ладно. Квазимода, ты несчастная. Что бы сделать-то? Как тут лучше сделать-то? Давай-ка наверное, Космо сюда поставлю. Я ты тут нараскидывал Я буду знать, что у тебя апокалипсис Для него мы что-нибудь другое специально приготовим Что-нибудь такое, например, вот этого, да? А тут как сделать нам 2 три, два три. Ну это броня, блин. Давай так сделаем. Я не знаю, ребят, как лучше. Что-то как-то Заведомо прыглошная какая-то колода. Скинул, да, там в картишек целую орду. Пятый ход. Давай так, наверное, сделаю. Я не знаю, как тут еще, ребят, сделать лучше. Вонг Вот я уже и подумал, почему я именно сюда его поставил. Так, ну что, он там Вонга, да? Значит, хочет теребунькать. Я... А, нет, он ходит. Он ходит первым. У него точнее открывается карта быстрее. М -м -м. Плохо, ребята, что у него карта открывается быстрее. Кого я заберу? Этого и... Чеви Чейз. Ай, на один балл, ребята, на один балл перебор. На один балл всего лишь, а, друзья. Ну как так-то? Не, магнета хоро хорошо он сыграл здесь, я, ребят, ничего против него не умею, ну на один балл, ну притянул, ну притянул шмару какую-то, понимаешь, и, и все Притянул эту леди, блин, Нир Да что этот магнет-то все лезет-то ко мне, блин, в руку-то с самого начала, ну... Блин, как поменял себе эмблемку, пошло, как говорится, незадача. О, обменится руками в начале следующего хода. Сейчас будет сбрасывать, ребята, карты все. Так, ну что он там может сделать? Я, наверное, поменяю, сломаю ему здесь все впечатления, которое он хочет сделать. Никаких обменов не будет. Так, ну а дальше что? Дальше ставим белую тигрицу. Ну и дум. Поехали, что последний ход. Ходим мы, да? Ходим мы, поэтому я сделаю, наверное... Вот так вот... И... Вот... Так вот... <с <ministry> <с> мы же ходим первый, да? У нас вставится блок... Сам себе поднавредил зачем-то, ребята, я. Вот зачем, скажи мне на милость, зачем мне надо было делать вот это вот? М? Зачем вот этого хмыря я поставил? Глупость, тупость, я не спорю, ребята. Просто тупанул. Зачем? Я когда уже потом... Я же подумал, что он стоит в броне... То есть в броне как бы он не пробьет. Но в броне-то стояли у меня этот. Короче, ты понял, да? Что если он в броне, типа, на него не будет действовать баф. Это же надо было так тупануть. Конечно, будет байф, баф действовать на него. Сам виноват. Так, ладно, давай посмотрим сейчас какую-нибудь карту. Которую мы можем улучшить. А что за карта? Ох ты, ох ты, давай. Дь, дьявольский динозавр. Дайте карту мне, пожалуйста, а? Не надо мне ваших вот этих вот... Да нафиг мне твои 300 жетонов, блин, ⁇ п просыты, ну... Да, говорит, 300 жетонов тебе. Нереха-растереха, а Че там? После четвертого хода нельзя больше разыгрывать здесь карты. Пять он за свое, а Берете. Так, с базовой стоимостью один. А давай морду сюда поставим. Халк превращается в карту Халк. Вот так вот, рубит всех там налево и направо. А у меня есть Шан-Чи здесь. здесь. Ты еще не в курсе. Так что твой Халк отдыхает. Иди отсюда Джен, Давай самаха. И последний ход, друзья мои Будет выглядеть Вот так А он, Хелло. Так, его тоже, что ли, рисанет? Нет, не вышло у него ничего. Вот и прекрасно. Вот и прекрасно. Хелочку он поставил, думал, хелочка его спасет. Нет, друзья мои, не спасла его хелочка. Потому что у него он мало уничтожил карту себя. Вот и все. Не кил. Сможешь? Что? что? Сможешь? Сможешь подбросить меня бро? Смогу тебя подбросить? Здесь сила самых сильных карт удваивается. Шанчи надо туда ставить. Так, хавк. Соколиный глаз, истреби на ячку Если вы разгорите так Поехали Сокулика бомбить будем, ребят Йонду тоже бомбить будем Короче, единичек натырил И довольно такой сидит, сияет Ох, думает, как же я сейчас хорошо Вырвусь Но на самом-то деле никуда он не вырвется, ребят Понимаешь? Никуда и это тоже тебе не поможет Прекрасно Что там такое? Что, что, что это? Ваша сила здесь передается другим... другим локациям Так она никуда не передастся Ломай. Ммм... Чё дальше-то? Дальше сделаем так. И, наверное, вот так. Кейдж. Лизард. Ракета. Последний ход. Подожди секундочку. Последний ход. А ну-ка давай, иди сюда. Ханорик. Вшивый. Бэмс. До свидания. До свидания. Такой деловой я. Ну что, ребят, наверное, последнюю братишку сыграем и будем потихонечку закругляться. Потихонечку. Не спеша, потихонечку. Так, получите копию карты из руки противника. Ну Понимаете? и что там? Дерьмо какое-то досталось, если честно. просто дерьмо. А вот ему досталась от меня, наверное, хорошая карта, ребят. Утягивает две карты. Так, ну он сейчас побежит. Сюда будет, наверное.. Как ошалелый. Ага. Что сделать-то лучше, наверное? Вот так вот. Это хорошо, что он веном, веном. А, ну фигня, ребят. Ну что, сделаем так? Пятый ход, да? Погнали. Но ну, это хитрое, ребят. Тут сейчас что-то будет. И последний ход. Так, Санспот. Это 2-6. А это сколько? Давай так поставлю. Доктор Дум Да, мне не хватило, ребята Опять одного балла Опять одного балла, твою, налево, блин Второй, Вторая игра, ребята Где одного балла мне не хватило Там не хватило, когда перетянул маг, магнетто И здесь не хватило Поэтому и взял я себе чуть-чуть, да, ранга не хватает. Чуть-чуть. Ну давай, агент. Тринадцать. наставить этого чувачка сюда. Фиг знает, что у него там на уме. Шок-вейв. Вон кто у тебя. Вон кто у тебя, пацанчик. Молодец. У меня такой же есть. Погнали. Так Перезделаем вот так вот Блю Марвел, ё-моё И последний ход у нас Погнали, Дума поставим И что на, на вкусненькое здесь патриот не хватило, нет, не хватило и здесь извини меня не на один бал, тут дофига ребятаму не хватило, тут ёк макарек так что тут без обидочек. Ну что, друзья мои, на сегодня, пожалуй, достаточно будет. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.